Не, вот все нормально. Вот это вот. Я понимаю, руль может и ровно стоять. Но вот эта ножнёвка-то она почему такой формы перед глазами? Под, подлокотник, ну, он очень удобный. Спор нет. Болты выдают его крепость можно даже ногой вставать и залазить на крышу а вот это прям шикардос ты ничего все изоляции можно укрываться когда холодно будет и центральный замок